включить и переходим к основной части программы, да? Ну да. Фридрих Венгейн первый. Да, нет, вот нет, я вот все-таки все предлагаю. Это его, это его биография. Было два было два у нас корона все-таки это очень горячее. Если вы. Александр, кстати, можете включить рекорд. А, да, хорошо. Опять топ-клауд нам делает. Я, я пытался надо, опять вот, все, я все я включил. Все, а у, у, у меня есть предложение. Даже если мы к историческому замечательной теме Александра переходим, давайте договоримся сегодня на очень ограниченное время, потому что корона важная, и мы от нее... <соскопили> давайте тогда это оставим на закуску, сейчас давайте перейдем, давайте на Корон. А это потом, это в конце, вот. Ну, в общем, что, что у нас это самое, что у нас творится, в общем, мы, мы знаем в Израиле, имею в виду. Ну, мы знаем, что творится, ну да. Ну, понимание, что творится, еще полного нет. Это коллективное помешательство или массовое шизофрения или... Я не могу поставить. действие нашего правительства и реакцию населения, скажем так. Скажем мягко. действия нашего правительства и реакцию населения. Нет-нет, я бы не разделял так резко, потому что оно сейчас очень смешано. Население большое влияние на правительство сейчас имеет Почему? Разные группы имеют разное влияние. Вот мы с вами никакого влияния не Группы населения очень хорошо представлены в Кнессите и правительстве. Я не разделяю. Я чувствую, что вокруг меня происходит и что там происходит, оно исключительно похоже друг на друга. До такой степени а плохо. Я хочу сказать, что это триумф израильской демократии. Вы считаете, до такой степени плохо? Слушайте, вот у кого-нибудь вокруг просто... Я вижу на посылке и среди своих знакомых повторение тех мнений, которые там наверху. Такое же распределение мнений, я серьезно говорю. Это можно сказать, как победа, большая победа. Триумф израильской демократии что правительство а, стало раньше. выражать полную шизофрению народа. А скажите, вот вокруг, да, я понимаю, что сейчас круг общения ограничен Фейсбуком, социальными сетями, но, тем не менее, может, он у вас, и у меня, и у Аарона, он сильно пересечен, но может, чуть-чуть отличается. Но это мои, у вас может быть. Нет, но ну, ну я вычищаю. Я, кстати, послал вам да, то есть мнение из какого-то журнала английского о том, что человек, который не понимает сути эпидемии, пандемии короны, у него, скорее всего, когнитивные расстройства. Но дело в том, что ну, ну, то есть тот, не, не, не, не до развития когнитив, когнитивных да, способностей. кто пишет, он часто думает, что он понимает, на самом деле его не очень понимает. Да, да, это понятно. А у кого вот теперь просто, ну, ну мне интересно, вопрос вот да. в социальных сетях, вокруг, среди живых людей. А, Аран, как... из, извините, я... Кого так... больше? Кого больше? Я не тех... хочу потому что и среди настоящих моих знакомых не социальных сетей. Точно такой же разгруз. Это не явление социальных сетей. Это действительно явление. Бога. Хорошо, хорошо, но просто тогда среди живых людей. О, кого это... больше? Кого большинство? То есть, если есть, есть, словно говоря, 20% людей, которые понимают, что происходит. А, прямо да. есть, что мы настроим в серьезном меньшинстве. Да. как-то как, как мы не составляем 20%. Но врачи, которые сталкиваются с этим, ну, мы, ну, они, аналитики. Вы, вы уже которые... рассказываете тогда, потому что у меня круг врачей не очень большой это, а да. В отношении аналитиков, знаете, что вот как вот раньше <смех> <смех> все были э, все были специалистами по, по, э, по экономике, точно так же они рассказывали, что и как произошло, и почему э, так или иначе, и почему там депрессия и так далее, сказали, э, вот, они точно так переквалифицировались специалистам по эпидемиям. Я понял, я понял. Да, я помню, это тот же самый круг, да, я понимаю, да. не менее, здравый человек все-таки должен понимать. Меня это немножко удивляет. Подождите, я вот хочу тут еще разделить, вот еще одну вещь. Раз мы об этом заговорили, это действительно, это замечательно, это очень серьезная тема. Мы можем шутить одни, но тема исключительно серьезная, которая проявляется в другом, совершенно другой аспект. Вот есть Украина и Россия, которые воюют, да, к примеру. Ну, в конфликте, yeah. скажем так. К примеру. И люди, которые вот в одной стране, мои знакомые, да, которые консолидируются с этим явлением массового сознания, они Это проникает им в глубь их сознания. Они действительно убеждены, что вот дело так. А те с другой стороны тоже полностью убеждены, что дело это. Значит, в Израиле есть, по крайней мере, две, на самом деле, больших групп. Одни, одни люди, особенно это, можно сказать, интеллигенция, работники Хайтика и так далее, люди хорошего. Достатка, которые очень сильно построили свою жизнь вокруг ну, вещей, которые деньги могут принести. Там, э, хороших путешествий, хорошего отдыха в гостиницах, занятиях, спортах, в гимнастических, э, ну да. в бассейнах, э, в наружных, да. залах. Э, прекрасное вино, прекрасные сыры, хорошие рестораны и так далее. Они настолько привыкли вот, к к этому, что они чувствуют большую травму. И, и в их сообществе, не, не только привыкли к этому, в их сообществе есть культ этого аспекта жизни. Считается, это очень важная вещь. И без нее человек, ну, совершенно уже чахнет и еле-еле младши существования. Ну да, как какая-то израильская журналистка, колумнистка, да, из первых газет, первого ряда газет, сказала, что никогда... Народ Израиля не, не был в таком тяжелом положении. Да, Никогда. Да. Никогда. То есть и, просто. И вот это сейчас. Это одна группа. Это, грубо говоря, это половина населения Израиля, если очень грубо сказать. И это те, кто поддерживает больше левых политиков. Да? Это ну, да. очень, очень яркое разделение. Вы знаете, мы, мы уже и с Александром Исараном говорили, что чтобы понять психику человека, надо работать психиатрами, наблюдать больных, да? Вот мы сейчас наблюдаем общество в таком болезненном состоянии, мы можем его глубже понять, благодаря вот этой ситуации. Ну, да. и, и, и, и вот мы, мы видим консолидацию, что вот эта часть общества и левые политики, удивительно, раньше левые политики, они выражали пролетариат, бедных людей и так далее. Сейчас немножечко сдвиг произошел. Они, они ну, очень соединены сейчас, да, вот левое лев, лев, лев и центр, они очень поддерживают эту позицию, там, всеми силами держать тренажерные залы и бассейны. Ну, да. единственное, что, единственное, что они, их может мучить, что из-за этого всего они не могут летать там, я не знаю, куда-нибудь, в Грецию или в Италию. А они улавливают это, а это связь. Они улавливают эту связь. Где-то мелькнуло. В одной из корреспонденций. Их только этот довод может включать, другие доводы. Ну, как Швеция, собственно, там, какой-то опрос общественного мнения э, говорил, что есть элементы недовольства. Шве, полит, шве со стороны шведов, со стороны граждан политика и правительства, ну, uh -huh. не предотвращение, не прекращение в связи с тем, что как бы закрыт выезд, ограничен выезд шведов. шведов. А да, они любят на нают, То есть пять да, пять тысяч, тысяч с половиной да. умерших это не так важно, как... Как неудобство, как неудобство то, что нужно прилипать. То, что можно. нельзя ездить в Копенгаген. Да, думаете, только в Копенгаген, где-то в Милан и так далее. Ну, а, да, да, да. Я, Было, я не а? знаю просто. Было. В Копенгаген можно доехать в течение одного дня если так Стокгольма. Ну, условно говоря, там, да. не знаю, в Хельсинки. Даже, ну, в смысле, ну, как мы когда-то ездили в Питер. То... Да. Да. Я думаю, что все-таки там это не Копенгаген, а вот скорее, скорее вот эти, вот, скажем, в Исландии большая часть зараженных, а там не, не одна сотня для такой маленькой страны, это были те, кто отдыхал на альпийских курортах. Я думаю, что это нечто похожее, похожее для Швеции. То есть это вот не Копенгаген, а вот скорее там Мальку там Италия. И, не ну, не может быть. Ну, и, много. И, и на море они любят ездить в теплые страны, как говорится. Там... Небольшой них большой спектр удовольствия, и э, Рав Йоэль Шварц, он коснулся с другой стороны проблемы. На, да, Аарон, на, на последнем занятии? Или? Да, по-моему, да. Но народ, как говорится, из, как, как это, разжирел этот движок. Да? И стал брыкаться, да. Да, еще. да, да, да. да, да. Очень большими такими материальными удовольствиями это портит. Но ведь было совершенно очевидно по результатам трех последних или сколько уже, четырех трех последних выборов, да, что, что вот эта чисто экономическая попытка накормить людей, то есть она не, не, не приносит своих результатов. Он пытался, он все-таки отличается качественно большинство политиков он пытался дать какие-то челленджи, какие-то вызовы там с национализацией этого, с, с тем и с, с тем, что его травили так много, да, ну, по-моему, не очень последовательно. То есть было видно, что что экономическое благос... чистое экономическое благосостояние без Скажем так, без идеологических, если бы мы были в России, в Союзе, в Израиле без духовной составляющей, ну ладно, чего так? Понятно, я, ну вы же знаете, что я говорю не, не про это, да? Ну, да. ну то есть оно не дает, особенно в Израиле. Более того, собственно, так... и Трамп пытается. Б... Б... Э... Пытался дать не только более того, тут еще другой лозунг, интересным образом подмешивается, что свобода дороже, чем жизнь, как нас учили с юности. И ну, да. знаете, вот это сегодня тоже начинает преобладать. Люди говорят, что даже если не дашь мне вот выходить из или выезжать, куда я хочу, я готов рисковать своей жизнью, жертвовать жизнью, потому что свобода, она дороже, я слышал, очень хороших, очень уважаемых людей, которые вот эту фразу очень серьезно говорят. Но ну, это же прекрасный лозунг сам по себе, если говорить о карнавале, пандемия, от пандемии, от, пандемии, от, пандемии а от этого. Конечно, конечно. А. Но, вот до того, что даже пожилые люди, которые явно, что он будет рисковать там, если он там, будет слишком активен, да, он говорит мне свобода дороже, чем жизнь. Но это же Италия, Италия, начало эпидемии, когда пожилым людям, когда уже было стало более-менее все понятно, они говорили, мы не можем отказаться от права на прогулки, ну от, ну, от права там, ну, от того, чтобы быть вместе с семьей, да, да, это... да, да, да, ну все эти, как бы это естественное право. как раз гулять можно. Подальше от других людей это не самое характерное а, нет ну это ну, имеется абсолютно... ввиду вот в этих маленьких городах гулять и общаться там имеется, да. имеется да. в виду. Именно, именно общаться для них очень это да. же опять-таки не швеция для них очень важно именно для италии именно общение причем близкий контакт да то есть да. Как -то... или человек допустим он ходил на йогу или на танго, да и это его было прямо душено в жизнь тем более, не забывать, что это вот Слизиноморск. Просто вот есть конкретный пример. Швейцария – это одна страна. Но в эталоговорящих кантонах в два раза больше заражений, чем во а, франко-говорящих. Да? Да. А, а во, фран... да, да, да. А во франко-говорящих в два раза больше, чем в германах. А. В говорящих. Прекрасно. Ну, Прекрасно. Просто Прекрасно. это вот одна страна. Прекрасно. Да. Вот, то есть это, ну... Я не знаю, если потом будет время и не, не очень тяжело, сбросите ссылочку на статистику. Или, или вы сбрали его из обычного вот этого Лучше всего сайта вы, статистика? Я, Ар, Аран, и то, что мы говорим, и интересно, чтобы у нас и у других осталось. Лучше всего, если Александр или кто-то что-то находит, он может в скриншеринге показать на небольшое время свой экран. И тогда а, и ведет. Я тогда сейчас одну минуту. Тогда То, как вы это да, можете показать, и это останется, и это будет довольно важно. И... И... И это серьезная вещь, о которой вы, вы говорите, потому что нормальный человек должен чувствовать себя таким часть, частью как бы более большего существа. Да? Ему совсем нехорошо, когда он идет. Вот есть такие затворники, там, вроде меня. Вот сижу дома, общаюсь на Zoom, и мне хорошо. А есть другие люди, у которых просто физическое вот это ощущение, что ему совсем плохо. И таких, видимо, в израильском народе как минимум половина. Ну, наверное, больше, да, потому что вы прибав... прибавьте еще религиозную часть, которым тоже тяжело, и которым нет коммуникационных средств. Да, но вы своим детям уже наушники хорошие к телефону подключили. Да, но, но это все равно, смотрите, очень большое социальное длина на детей. Да? Очень сложно объяснить детям, включая даже дочери, которой уже 17 лет, да? что, ну, когда, понимаете, не, не может работать карантин, когда большая часть людей нарушает тупо, э, то, то есть просто огромное социальное давление. Чем я хуже, если если все гуляют, и чем половина, ну, треть а, гуляет без масок, а, тусуется? Это с вами тут сразу можно разделить две ситуации. А когда не, не объявлен жесткий карантин, и, б, когда объявлен. Вот так, как было, когда люди да, не, да, да. не гуляли, все равно в тех условиях тоже была значительная часть людей, и, и даже в тех условиях, я скажу, наверное, как минимум половина, которым было очень тяжело. Ну да, да. да. Не было социального давления, и вроде бы все одинаково сидели дома. Было тяжело, тем не менее, было какое-то ощущение, если вы помните, общности, да, то есть, что это Песох, что нужно потер ну, как как было во время выхода из Египта, так будет сейчас, а сейчас, как бы, мы находимся в другой период, и люди устали, и, ну, как бы, э, мои дети, как бы, с, не, не не участвовали в тусовках во всех этих, да? А все остальные, ну, не все остальные, а значительная часть участвовала во всех этих тусовках и прочих, да. А сейчас они терпят больше, чем те, кто участвует, то есть даже если введут, предположим, с... кстати, все, да, если я, я, я... Все, все следят, да, то есть как бы изначально была заявлена цифра 250 человек, это да, До 250 тяжелобольных, понять, а, сегодня уже, а сегодня уже 254 тяжелобольных. А, это А, это, это действительно растет, к сожалению. Да, нет, это не просто растет, это растет по 15-20, несмотря на все отлаженные процедуры, несмотря на все это. Несмотря на то, Несмотря на то, что понизили критерии тяжелые, это и самое, что сейчас, 90-90-90-х И тут вы подвели меня вот к тому тезису, который я вам с Александром писал. Если общество, а мы уже где-то, я думаю, считанные дни от той точки, где уже все согласятся, что если мы позволим себе дальнейший рост, это уже будет как минимум то, что было в Италии тяжелое время. Ну да. И если мы все согласимся, что нужен такой карантин, который выровняет эту кривую, и спросим себя, какая степень изоляции требуется, чтобы вот это прекратился рост, то мы обнаружим интересную вещь, что сделать этот рост равным нулю при двух тысячах зараженных в день и при 20 зараженных день требует одинаковых общественных усилий. Ну да, даже делать И, о, рост 200. Да, 20 меньше, потому что там еще отслеживать можно будет с помощью слежки. Я не И... знаю, я не понимаю, они до сих пор не ввели вот эту процедуру, не откладили процедуру этого следствия. А, ну, отслеживать. Потому что массовое заражение, она теряет смысл. Да, но можно было хотя бы строить повысить. Модели, да, хотя ну, Я не люблю Беннета, но тем не менее, то, что он предлагал взять, набрать людей, пока ситуация такая, научить их отслеживать цепочки и потом использовать их. Это а, у меня cool. сразу вопрос. А есть действительно страны, где научились это делать эффективно и где карантин ослаблен и, не, и нет роста? Вот кто следит за тем, что в мире происходит. Но, но это мы переключили. Я хотел чуть-чуть остановиться на все-таки важном пункте, что когда зараженных 20 в день и 2000 в день, то общество должно понять, что ему это стоит одинаково. И теперь я задаюсь вопросом. А для, для основной массы людей в Израиле, им действительно безразлично 20... Вот для той половины, которая за большее открытие... да? Им действительно да. безразлично, страдать при 20 день или страдать при 2000 день. Ведь они же одинаковую нагрузку лично берут. Но они приводят да. к ситуации, что мы страдаем при 2000 лучше. Что жизнь. вы имеете в виду одинаковая нагрузка? Вот сейчас сделать карантин, когда вот 2000 зараженных день, чтобы не, не, не осталось 2500, да? Угу. Надо каждому вести ограничения, закрыть школы, закрыть, там, запретить даже магазины. А, в этом смысле, да, я понял. Уровень запрещенности, он такой же, как если бы мы не хотели роста от 20 зараженных дел. Да, да, я понял. Там, я да, понял. Нет, это я понял. Жертвы я должны понял. люди нести. Что себе говорят люди, которые довели до 2000, что вот хорошо мы там полтора месяца или два хорошо пожили, это, это достаточно, как говорится, выигрыш, чтобы за него такую чудовищную плату смертями людей и опасностью вообще эту грань перешагнуть, да? попасть в бездну, провалиться в Италию. Там, или еще. Но Говорят то же самое, что говорят швеция ведь за исключением вот ограничения на заграничные поездки. А Швеция сейчас стремительно приближается по количеству умерших на, душу, на тысячу человек к Италии, да? Ну, там уже, на самом деле, сам, сам, самая высокая уже даже не Италия, самая высокая – это Бельгия. Нет, я, я да, да, да, Бельгия немножко, по-моему, проблемы со статистикой, нет, ну, просто, как бы, эталонная высокая смертность была в Италии. Швеция, Швеция сейчас приближается у нее 556, я смотрю последние цифры, учитывая, что они пятницу, суббота, воскресенье отдыхают. И нет новой статистики. А в Италии 580. На тысячу, на, на миллион, на миллион человек. То есть то же самое, что говорят в Швеции, что... Да, в принципе, хорошо, что у нас не было карантина и всех этих ограничений. И они продолжают держаться. Мне какой-то слух это не насчет Швеции, потому что все, они уже... Я читал, что там в да. Швеции там, для, именно там для марки грубо говоря, им дают ну типа морфина, типа, типа вот обезболивающего и все, оставляют в общем-то умирать. Кстати, вот можете посмотреть, вот это вот это по кантонам? Да, развлеките нас, развлеките. Давайте. Слушайте, что это такое? Почему Черт. Почему я не вижу совершенно Алекса? А, вот сейчас я вижу, да. Кто-то не забил. Ну, там разные кнопочки. Вы уже видите, да? Ну сейчас Алекс только что скиншерил шиту в массах. Нет, я даже не скриншерил, я послал просто сообщение вот это. А ну ладно, ну я не буду читать. Можно посмотреть. Если вы хотите что-то показать как бы. Вот, ну там это просто каждый может вы фрески видите, да, там это. Я не вижу, потому что я однопроцессор. Арон, вы видели? Я наш вижу вижу вижу так. я вижу. Я вижу, причем, я вижу, что это именно швейцарская ну, покажи, штука, да? Люди, может, кто-то еще захочет Просто там а -а -а вот оказалось, что там именно это вот... Это не табличка, это статья. Да, это видите. статья. Ну, там достаточно хорошо, хорошие ссылки. Ага, -а -а я вижу, да. И, и все-таки все есть новые места, где заново вводится карантин. На израильском радио на Галейцале обсуждалась Барселона, что она вот сейчас закрылась. Есть еще какие-то массивные закрытия карантина? Вы что-то знаете? Нет. Не знаю. Не знаю. Я, я к сожалению, я слежу в большей части ну, я читаю всяких республиканских авторов, я вижу, что у них такая же каша в голове, как в израильском обществе. Да, вот тут очень хорошо. К, Арам, к вы, замечательно, вы замечательно сказали. Спасибо вам большое. Потому что вот эта классическая линия разделения между правыми и левыми в экономике и в политике, она и, и она перестала существовать. Так что, я не понял, наша троица в совершенно министерстве? Не в том, что сейчас в Израиле, в отличие от других стран, разделение на правых в экономике и политике совершенно, оно, оно грубо говоря, неоднозначно. не Это, я, она, я, это, я это, это, это двух, двухмерный, как минимум. А назовите нет. хоть одну значительную группу, которая хоть как-то к нам близко, потому что я чувствую, что мы совсем в одиночестве. Вы хоть какую-то значительную группу можете назвать, которая карантин поддерживает, которая обсуждает, вот как нужно более активно ввести карантин? Хороший <пас> вопрос. Я как раз тоже хотел его задать и просил подумать если какая-то группа интересов, назовем ее так, да, которая бы, ну, была бы заинтересована и, и готова была бы отстаивать и вести своих... Ну да, вы, вы, вы более немножко О, узким. По-моему, это, это можно найти я в, общественная группа, или... в здравоохранения, по-моему, можно найти. Я не, не про министерство, я говорю про часть населения. Есть значимая часть населения, которая серьезно понимает, что все-таки надо спасать, что, между прочим, это, это святая еврейская обязанность, да? Если ты не жертвуя чем-то очень важным, очень редкие исключения да, в еврейской вере. Может, спасти, yeah. ты просто обязан это делать. Хороший вопрос, я, не, я не веру там. очень хороший вопрос, но, но я, я, к сожалению. То есть у меня есть вопрос, который очень печальный. То есть я я думаю, что если, если не будет в течение недели двух, а на самом деле если в течение нескольких дней введен жесткий карантин, то недели через две появятся, появятся такие группы интересов в связи с тем, ну, с той катастрофой, которая обрушена. Ну да, которая, то есть надо дойти до состояния Италии, как минимум, да, чтобы общество... Ну, типа того, да. И, да, то есть, им вообще на той части имеем а, ломбардии, вот, вот эти городовые ломбардии, да, которые, да. Э, скажем, это введены. Потому что а. иначе... Э, в общем-то, я смотрю, то есть не следи э, религиозного населения, хотя, так сказать, прецеденты были, когда в свое время была, э, были эпидемии в 18 веке. По-моему, тут бы, были введены очень жесткие системы карантина. Да, да, да. Но э -э. сейчас и здесь, к сожалению, действует тезис э, теорема, которая блестяще Доказывается, что в религиозном христианском обществе нету, отсутствует понятие руководства общины, ответственности за общину, ну, как клаль Израиль, скажем так. А есть, опять же, разные группы интересов, в значительной степени эгоистических или манипулирующих теми, кто не эгоистически настроен, но у которых есть силы манипулировать. И, не, ну, а, я, я бы очень осторожен. Я, да, я, я осторожен. Я, я осторожен. Если я, бы я был неосторожен, я вот бы сказал существенную да, населения, а я тут же скажу, что просто все группы населения в Израиле и во всех странах мира сегодня. За исключением, я не знаю... Хасиды... Азии или Хасид... Израиль и так далее. И, Отдельные группы. Скажу, что вязаные экипы тоже не, не видно, чтобы организовались за усиление карантина и светские тоже нет. Нет, вязаные экипы больше, мне кажется. Нет, нет нигде нет. нет. Нигде не вижу. Нигде нет. Нигде нет учит такой при, призыв давайте... Сохраним жизни и ограничим себя. Я вижу прекрасную организацию на уровне отдельных институтов, ну, торы, где действительно разделено, действительно капсула это капсула, а не что-то. Да, когда для каждой группы э, разделено, есть проход, туалеты, время и все прочее, когда они могут да, проходить это… Но это, но это на уровне, да, но там, где они живут, вот продолжают жить в общежитии. Подождите, и не приезжают к своим семьям? Нет. нет. А, вот продолжают, да? Э, вот, да. Ну, моему Александра кто-то в семье, да, или, или я ошибаюсь? У меня? Кто-то в такой языке, да, или, или, или я, я перепутал? Да? Нет, нет, это... Это я перепутал. И действительно они на... даже раз в месяц не приезжают домой? Я, я не знаю, как э, сейчас и как это выглядит, но... Это, наверное, но... во время того большого карантина, я могу предположить. И сейчас, пони... Нет, сейчас они продолжают, насколько я знаю, они не приезжают. Что они не ездят домой, я очень приятно уточню. Я могу уточнить это. Я могу а уточнить. В армии был период, когда им сказали, что не стоит ездить, а, потом... а сейчас отменили, да. Я, я, я, я могу уточнить. Я могу уточнить ближайший день-два, скажем так. В общем, такая странная ситуация, что мы втроем, ну, хоть кого-то надо подключить. Что, нету даже четвертого? Ребе из Карлин-Стойвена, который действительно закрыл, насколько я знаю, все учебные заведения, велел своим хасидам молиться. Так я слышал. В отличие от других хасидских э, ребек, которые сказали закрыть, но при этом продолжали, закрывали глаза на то, что сплошь и рядом происходит нарушения. То, что я могу сказать. Сейчас, э, какая община вы сказали? Карлин <соединение> <Да. соединение> Карлин да? Да, но это единственное, да. Подождите, очень важно, вот сейчас вы мимоходом и пытаетесь дальше пойти, а я вот хочу вас остановить на этом. Потому что если есть одна группа, в которой есть такой полный опыт, как они организовали жизнь, как они организовали жизнь в семьях, что вся семья в доме сидит, как, как пожилые люди? Не, а не знаю, я не семьи? знаю. Где, Михаил, вы я, с ними? где я, я Я с ними не пересекаюсь? Да, вы, я... вы прочитали статью на интернете или что? Как? Мне кто-то сказал, о... я... сейчас я попробую вспомнить ближе к ситуации, чем я. Я попробую вспомнить. А, Аран, это исключительно. Просто напишите себе на листочек. Хорошо. Это исключительно Хорошо. Факт, что если есть такой уже как бы состоявшийся опыт, он же должен включать в себя огромное количество важных деталей. Как жизнь общины налажена и сколько там, допустим, где, где их большая масса? В Иерусалиме или где? Я не знаю, Михаил. Я, я, постараюсь, я, я постараюсь. В, это, в Америке, может. наверное, у них большие общины Нет, да? я, я не знаю, где, где это работало, в Америке или в Израиле. Я, я постараюсь это вспомнить это и узнать. Это очень здорово. То есть нам нужно, получается, сейчас искать примеры. Вот этот один важный пример. А может, какие-то другие примеры возникнут? сообществ людей, которые смогли организовать жизнь. Потому что то, что мы говорили, очень важные вещи, это у нас как бы тоже между пальцем уходит, да? Что в домах при престарелых надо автономную жизнь организовать. Сейчас вот при этом уровне заражения, что сейчас, все эти слова, надо, надо пытаться во что-то превращать. Ну да. Ну да. Там, там, причем, для них важно не только просто автономная жизнь, но то, чтобы какой-то уровень, то есть полностью закрыт, где это тоже не очень хорошо, потому что там, будет, там другая проблема может возникнуть. Если, если люди перестают, грубо говоря, получать те же бактерии и прочие извне... Нет, нет. Ну, я, я понимаю, Александр, я, я осмелюсь спорить, что если они там несколько месяцев не будут бактерии извне получать, то им станет плохо. Давай я... отложим нет, это. ну понятно, что речь не идет о. Вот я, как живой человек, фу -фу -фу. дистиллированном существовании. Да? Не, несколько нет. месяцев внутри. Это хорошая идея, я попробую. Ты Сейчас. Парень, к сожалению. К сожалению, у меня сегодня получился немножко напряженный день. Я, я постараюсь узнать в течение дня двух о... Про, про... Про, про что? Про демократов? Про... Или... Нет, про про Хасидов и про Мирказаров. Хасиды, Мирказаров. И, и, и, и что делать? Если в мире вот этот... Ведь это же очень простая вещь. Ну, она не сто процентов простая, но относительно. Ведь в, в Израиле много и, иностранных работников, да? Их поселить в домах престарелых, чтобы они жили только внутри, чтобы пищу только передавали. Там нужно еще наложить ограничения. Да, это понятно. Иностранные даже... работники, добровольцы, добровольцы, которые будут там жить, ну, зрители, ну, молодые люди. Добровольцы молодые. И даже среди пожилых, которых, может быть, 70 ему, а он зубной враг, да? где можно ему и, и, и кабинет организовать. Ну да, типа того, или парикмахер, да. Да, о! И кстати, они возвратятся к жизни. Вы знаете... Парикмахер, это... портной, ну, те, кто обеспечивает жизнь, жизнь, то, что мы говорили, те, кто обеспечивает жизнедеятельность. Конечно, да, конечно. Вы, нет, вы... Человек 70 лет, вполне еще... А, они воспрянут в жизни. Они воспрянут в жизни. Значит, я, я ехал в поезде Москва-Владивосток, когда был студентом, проводниками. Почему я вспомнил? Потому что это неделю в, одну, в один поезд России, прекрасная. И эти бабушки, которые ехали, они просили, сыночек, дай, пожалуйста, пол я протру. Ну да. да Много да. легче человеку, когда он что-то делает. Это известно, это, это Михаил, то есть человек, который э, заботится о другом у него заторможены все процессы, ну, деменции, ну, ну нейродегенеративное течение а? всех, оно сглаживается и мешается, да. известно. У нас есть соратник, Ильяу, который живет в таком хостеле, и если мы вместе с ним попробуем что-то, может, он, он очень активно, общественный, что может он на даче в своем хостеле что-то организовывать, Mm. Тогда ну это, это как вариант. Но вообще говоря, нужно организовать не только для вот одного конкретного хостеля, но, грубо говоря, программу, как вообще э, для большей вот Ж... части населения. Ну, э... населения. Нет, но ну мы берем, мы берем какие-то, словно говоря, общины, нет, не религиозные общины, а в широком смысле, какие-то группы людей которые связаны какими-то общими признаками, и пытаемся найти у них ну, какие-то способы выживания. Да? То есть это не, не ради... Там, это, то есть даже если они при этом работают и чем-то занимаются, это еще лучше. Да? Ну, да. Там, ну, нам нужен какой-то набор общих признаков, которые их объединяют, поэтому мы берем там, эти... Э, жителей Хостера, берем Хасидов, берем этих ешил, Условно говоря, берем а, это еще, это, это, это, вы, вы, вы знаете, вот если бы были добровольцы, который вот написал бы такую... Михаил, убер, уберите, жив... уберите, уберите это. Что? Нет, просто эхо. Я, я не знаю, что. У меня, да? Да, я, я думаю, что... У вас, ну, вы тоже привет. это слышите от меня? Или может интернет ослаблен? Алло? Александр, меня слышно? Здесь, да, слышно. Слышно. слышно. Хорошо? Да. А, ну вот Александр говорит, меня хорошо слышно. Видите, когда Сейчас трое, легче проверять, когда... Сейчас и меня хорошо слышно. А, значит, у кого-то из нас просто с каналом связано. Проблема. Подождите. вот я помню, это не совсем по теме, значит, один светский журналист, который, ну, интересовался религиоведением, скажем так, он задумал написать о брасловских хасидах, и ему предложили пожить в Ешиве, в брасловской Ешиве, но тогда сказали, что ты должен не просто жить, а ты должен придерживаться всего. И, и он согласился. но Только какое-то такое условие он поставил, что на второй день после того, как он выйдет, он сразу должен все прекратить. По-моему, это был психолог. Может, так, быть, не журналист, не психолог, а, психолог. Она у меня а психолог. Он пытался себя... изучить что-то про религиозных людей, ему обратился ну, к раввинам. Ему поставили условия, чтобы… Ну, я не знаю, мы об одном и том же человеке. Это, это человек, который да, жил в Брасловской Ешипе. И он исключительно красивый. Вот если бы… Тому ну, я говорю, если бы судьи, которые в Мерказа Рабе просто написали бы развернутую статью, как у них жизнь проходила, да? Угу. Это, это было бы исключительно восстанавливаться. Если бы кто-то из Карлинских хасидов смог похожую статью написать, это тоже было бы исключительно востребовано. Или, может быть, мы нашли бы Аарон и Александр. Может, мы бы нашли кого-то, кто говорит по-русски вот в таких сионистских ешивах, да, закрытых, кто согласился бы быть участником нашей... Нашего круглого стола, Или, я не знаю. Как... Понимаю, что Билл, для этого должен разделять порт. наши идеи, а я не уверен, что, что... Да, что... Да, А? Я тоже не очень, честно говоря. Подождите, я подождите, я... подождите. Я не уверен, что он будет и разделять и наши и... идеи, наш подход вот, к этой проблеме. Подождите, одну, одну секундочку. Я, по Последнюю мысль я все-таки хотел в ваше отношение. Найти человека среди нашего круга знакомых, там, молодого человека, молодого который... человека хорошо говорить. И чтобы он нам рассказывал, ну, в виде беседы, это иногда легче, чем написать, как мы уже понимаем. Не, э, трудно, мне кажется, даже в кругу Александра может больше быть таких людей. Потому что ваши дети там, или, или как-то иначе. А может в кругу ну, а я, я подумаю, но в данном случае это вот не не, не ручаюсь. Ара, в вашем кругу может тоже? Я подумаю, я подумаю. Я подумаю. Если возможно попозже, я тебе немножко позвоню, хорошо? Я бы... А почему, кстати... Через Махон Мир надо искать, через Махон Мир. Ну и Мерказа Рау, мы же ходили у вас там. А Махон Мир он тоже? Я не знаю. По идее, да, я просто не знаю, как... Не в не мире есть э, замечательный, э, когда эти самые Шева Брахот. Да, что есть? Когда было Шева Бракот у вашей дочери? Э, э, э, да, да, жаль, а приходили, и, приходили, она, приходили она, люди? Она, да, там были а, преподаватели, ученики. А, я, а, я подумал. Как его зовут, который преподает там? Да, да, Рувен да, Прушин. Вот, вот он творческий человек. Вот, а, вы можете да. хороших отношений. И более того, он в прошлом журналист. О, слушай, это может быть редактор. просто находка. Попробуйте да. с ним пообщаться. Хорошо. Пообщаться. Хорошо. А... Действительно а... красиво говорит. У меня, у меня другой вопрос. А почему вы мы... Сделайте пожалуйста. Ваш... Исключаем... Из круга поиска, ну, наверное, есть больницы еще какие-то специализирующиеся, которые научились отсекать, ну, Герцог, например, известно, то есть центр, э, неважно. Ну, в общем, мы будем считать, что это больница, это не совсем больница, но она занимается Подождите, именно... Это. Подождите, Аарон, я извиняюсь, мы птичку себе поставили, вот этого... На Ровена Трушина, на Мерказарав и на Карлин Сталинских... На, на, на я не только если на вашем листочке будет <с указано. Я ставлю в этом, вот Word on Note, или как она называется. Не где-то что фиксировано. Вот, значит, вы говорите, что больница – это более сложная тема, потому что вы хотите мне сказать, Аарон, что есть больницы, где персонал живет внутри, я, я, нужно спросить, нужно спросить. У меня большое Я просто знаю, что герцог э, э, больницный, неважно, назовем это больницей для краткости, да, да. да. которая занимается, специализируется именно на уходе за людьми из групп риска, которые относятся по всем параметрам группам риска. И, и они обдумывали, я просто давно с ними не общался, на тем, чтобы перевести персонал. Ну, такую схему, насколько я понял, перес, то есть две недели больницы, ну, в смысле работы, две недели дома, карантин. Это, вот. да. дома карантин сами подумайте, значит, человек должен жить одиночно дома, потому что если он живет с семьей, то уже я, я подробности не знаю, я, я честно если говоря, даже нет, не знаю, а, реализовали личного... ли они этот Арон, э, это у вас какой какой список, если у вас есть личные контакты, это, это важно это важно, и главное что мы обсуждаем вещи, которые на поверхности, и для меня это удивительно вы знаете, иногда я думаю что я живу в нереальном мире, а вот который мне проецируется. Потому что он выдуманный. Я думаю, вот простые. как это может быть, да? Что еще тысячи людей не додумались до них и уже осуществили, да? Которые сами по себе... Такое ощущение, что я живу в том мире, который мне создали, вот чтобы я чего-то там фантазировал, Это очень странно. Почему в мире, огромном мире этого нет? может в китае где-нибудь и в этих восточных это все есть наверняка есть каких-нибудь южноамериканских тайвань южнокорейских да, да. Тайване. мы мало очень читаем кто-то из вас читает вообще у меня был период когда я начал читать там по-английски а сейчас уже гугловским переводчиком. можно всех их, все их местные издания читать <связь> ну, вот там, вот там ну, насколько я могу понять, есть, в этих странах было что бедено. Ношение, С одной стороны, ношение масок. <связь> вы говорите... Вы стараетесь меньше перечислять то, что вы уже знаете. <связь> вот, не, <связь> понятно, хорошо. Есть, как, грубо говоря, как эти страны, как эти страны смогли... Я, вам... я прошу прощения, Алекс, вы, я прошу прощения для, для Японии, Тайваня Южной Кореи, вообще это не... ношение масок, они постоянно, ну в смысле, во да, время они... осенних этих эпидемий гриппа, да. они постоянно носят. Да, да. Причем те кто, те, кто больны, они, они те, кто здоровы. Да. Я, я... разные, всякие нет, нет, я как раз в Японии был и там и поговаривали о Сарсе, о Сарсе в, том, э, в тот период я, нет, нет. я удивлялся нет, нет. И... можно я тебе через полчаса перезвонить? ровно через полчаса я сейчас тут и мне объяснили, что в основном те, кто в маске, это а? те, кто болеет а не те, кто боятся заболеть но Аарон, мы, мы, мы уходим мы от интересного к банальному это жалко Хорошо. Если вы да, знаете, мы, или мы можем легко признать, что мы пока не знаем и не судим. Я не знаю. Это я, более я... глубокие вещи. Вот вы единственное, нам сказали, что в Сингапуре там строительных рабочих изолировали, что они живут. Изолировали, да. да. Это единственное и... конкретное. А другие конкретные вещи мы не знаем. Ну вот, можно ли их узнавать? Нет, ну, про скажем так про, про Корею я знаю, что они поставили очень четкую систему которая, так сказать, следит, грубо говоря за каждым, то есть система такая, что э, считается, что распространяется то, что называется суперспредеры то есть люди, которых которые заражают очень многих okay. и они, гру, грубо говоря за ними следят, то есть кто конкретно был, кто является этим человеком и кто с ним общался и вот их изолируют. Ну, короче, они смогли это сделать, и это претензия, оправданная к нашему министерству здравоохранения, и армия все время говорит, что мы бы это сделали лучше, что они не смогли с этой задачей справиться. Ну, в общем-то, тут дали как сегодня заявил, по-моему, глава Шабака о том, что нельзя врача назначать вот на эту должность, так сказать, да. за коронавирус. И э, кто-то из, из, из армии, по-моему, высказался. Но все-таки э, мы, мы ушли от темы. Я вас возвращаю к теме. Вот так, как мы говорили, что э, в больницах или э, жить в таких замкнутых сообществах, где-то в мире это есть или нет? Я не знаю. Я не знаю. Ну все, вот если кто-то где-то у кого-то что-то мелькнет, это остается, как говорится. Ну, всевозможные секты, наверное, там есть. Это. Ну, ну, вот, вот одну тоже... секту найти, если есть одна секта, которая смогла это наладить, то это уже будет находка. Вот Александр у нас, он информационно факт. Все, значит, я понял, значит, хорошо, значит, я это пытаюсь найти. группы людей, которые рассказывают, вот как ему удалось отделить свою жизнь от зараженной части мира и, и сохранить себя или, ну, для старых людей это важно, для пожилых или для тех, кто боль, больны или для, вот, да, вообще хорошо, это открытые вопросы вопрос. да хорошо, значит, в таком случае мы должны, значит, в таком случае на цель найти группы, секты не как это называется, которые смогли самоизолироваться и жить и, да, как, и что с собой представляет вот это вот жизнь именно таким вот образом? Да. Правильно? И как этот контакт с внешним миром они смогли? Какой-то интерфейс нужен? Продукты только через окошко передавать или как-то иначе? Ну, скажем так, на минуту, а вот э, амиши в Америке... О, это... я, кстати, тоже подумал о них. Они живут на туризме, но я не знаю, вот сейчас они смогут их... Нет, они на туризме, они на сельском хозяйстве живут. Нет, ну, у меня... Туризм... Нет, ну, туризм я... это при при при ну ва, варанке к основному, все-таки, я а -а -а. прошу прощения. А Основное ну, это сельское хозяйство. Прекрасно, Александр, если вам удастся найти что-нибудь Вот, вот дело, дело. Дело в том, что ну, ну, мне кажется, что вообще э, все-таки очень, очень, очень, различается статистика в городах и, и в поселе... Кстати, о, о! О! Нужно найти поселение, где минимальное количество. Ну смотри, есть поселки, но мы знаем, Реки... Израиле, в, Израиле, в Израиле, в Израиле это не очень хороший пример, потому что в поселках большая часть людей работает в городе, в израильских поселках. Так. В ну так они да. как-то как решали эту проблему? Ну я не знаю, вот Александр в поселке. Вот, вот, вот ну, ну что, у нас и очень значительное да, количество населения работает вот в Иерусалиме и даже в других местах. В смысле, вот на удаленке или продолжает Продолжает. Нет, нет, и в том числе и ездят. Конечно. И, кстати, заражения были те, кто работал, например, в госпиталях. К большому сожалению. Таких нет. изолированных мест в Израиле я даже не знаю. Может, какие-нибудь... Нет, то есть, нет, ну, нас, образом, прошу, мы, нас никаким образом нельзя брать пример изолированного вот места. То есть, это... Непонятно вообще, если в Израиле... Один пример. Я думаю, разве что какие-нибудь бедуинские поселки. Нет, они нет, они с собой общаются. Кстати, там проследили, как это и как, кстати, ну что поселками друг другу, да, активно. Да. Ну да, и у них распространяется какая-то сила. Да, у них распространяется. Зачем? Зачем с другими? Не-не-не, это как раз на Берлийске, на поселке, это, ну, где-то какие-то там, может, может быть, какие-то там э, пионеры пустые, вот этих самых, там, где-то в, в горах, там, вот это вот, маленькие. Да, такое, где, как, в смысле, в какой стране? Ну, у нас, именно. А, у нас. Мы пришли к тому, Знаете, что, что в я... мест практически нет. Вот. Страна, и все, все очень связаны. А потом, да, но да, а потом если брать какое-нибудь там амазонское племя, по которой там почти никто не знает, это mm -hmm. тоже не, не показано. Нет, подождите, давайте, давайте поставим тогда критерии какие -то. Нам не обязательно нужно, чтобы место было изолировано. Нам, нам нужно просто пример общины, которая, несмотря на то, что она не живет в центре города, неважно, да, ее представителям приходится ездить куда-то и куда-то, она избежала вот этой экспоненциального роста. Хорошо, я понял. Ладно, я понял, значит, это вот эта задача, я постараюсь тогда... Yeah. И... Михаил, вы не согласны со мной? Я, я, я, я... я не знаю, есть ли в Израиле, но ну, вот, вот, вот эти раз, разве что ешивы э, религиозных сионистов, и, есть ли в Израиле такие... Вообще, ну, э, так подождите, вы, вы же о карлинских хасидах решили узнать. Ну да, да, да я, я и хочу узнаю, да, Я но... постараюсь еще узнать, где что такое есть. Вот, это вот. Ну, вот. Нужно подумать. А, а общий это... заголовок, общий заголовок, это то, что аран говорит, вот этот его зна знакомый из России, такой масштабный, я забыл, кто, кто список вот этот на Facebook, что общество должно перейти к такой структуре от полной открытости, к какой-нибудь иерархической ячействе, да? да, чтобы да. сохраняться в таких экстремальных условиях. Полностью открыто, перемешанное общество очень уязвимо оказывается. И, ну не, не Хорошо, я понял. Да, да. Я, я хорошо. Я прошу прощения. 10 а, надо. Не, не успели даже. А, да. Кстати, еще просто один момент, ну, то, что Арана да, да, отпускаем. Алекс... Сейчас. Последняя а, да. реплика Алекса. Я просто хотел бы... Э, вот это э, письмо а, про, про материал про Фридриха Вильгельма. Первого. Да. Это то что, то, что было намечено на сегодня. Да? То есть, да. На это самом тоже... деле можно почитать это, да, чтобы... Это почитать довольно большая, большая книга. Эта биография, кстати, вот очень интересно. Вот этой биографии, э, так сказать, вот пейтисты, они, так сказать, ну, разве что упоминаются. То есть там все очень, то есть э, там рассматривается, что вот то, что, как вот он сделал пусть, есть решающие годы, с 1613 по 1640 год, расмаливается исключительно через призму того, как и что он делал. Вот, через uh -huh. его биографию. Пейтизма практически там нету. Uh -huh то есть Еще это просто можно а вот, рассматривать как дополнение к тому что вот это есть то есть вот рассматривать просто-напросто как фон который там что грубо говоря что там У -у -у. происходило в Родзенбурге вот. тут кстати довольно интересно мы вот, это почитать то есть именно вот вы я не знаю вам удалось посмотреть что-то там вот именно работы самого Франки. Как там? Нет, нет, я не успел к я, сожалению. Я, я дошел до библиографии, но заглянуть я не успел. Понятно. Вы, вот то, что я послал, вот эти вот две про, про это, две статьи, то есть формирование немецкой нации uh -huh. и uh -huh. высшее образование Германии. Uh -huh. В принципе, это как бы дают две стороны того, что там произошло, то есть как это повлияло на нас. К... Там вот очень сильно не хватает именно, скажем так, именно религиозной составляющей. С особенно, особенно во второй части, если вы виши А что бы вы хотели добавить? Я бы хотел бы, в принципе, добавить, ну, во-первых, так, то, что, вот, видимо, вас должно интересовать именно, как это перекликается в Библии, и что самое существенное, собственно говоря, механизмы, которому, для которому это удалось сформировать там так, именно нового, ну, с моей точки зрения, нового человека, поскольку mm -hmm. то, что сравнить то, что было там, вот в той же, там, в до этого, там, в 17 веке, то, что стало mm -hmm. после, ну, можно сказать, что два разных народа. Вы согласны? Ну, да, наверное. Вот. Наверное. Ну, в смысле, ну, как это выглядит, да? Так это выглядит очень сильно. Любопытно было посмотреть, что, как, конкретно, например, что формировалось бы у нас, конкретно как мы были сформированы. Ну, мы как вот евреи когда ну, за рождение Америки, может, немножко раньше, была переформулирована религиозная парадигма на язык, которая не обижала евреев. Было все в таких общих терминах, да, что мы Бога должны верить, и вокруг этого и моральные какие-то аспекты, где неважно, ты еврей или христианин, или, может мусульманин, на, на этот язык было переведено в новое время. И, и, и если можно, я бы коснулся еще одного вопроса, буквально полминуты даже, может, меньше. А, вот то, что эти... Кодекс пиратов Карибского моря, да, то, что Аарон, да, да, Я почитал да, Это совершенно... Интересно. Подожди, только одну фразу. Это совершенно гениальная вещь. Это люди заложили основы современной демократии. Это не просто себе что-то там они придумали между собой, они настолько тонкую систему, которая потом вошла в основу американской демократии, стала основой демократического мира. Кто? Кто это придумал? Кто был этот гений? Это был гений, который это придумал, или маленькая группа людей. И об этом как мало, мало касается. Мне кажется, заслуживая серьезного исследования. И был ли там, конечно, еврейский вклад. Вот. У меня подозрение, что там это было вот именно проблема эволюции. То есть там, грубо говоря, выживание. То есть те, кто, э, те группы, которые не подчинялись этим признакам, они довольно-таки э, сходили на нет. Выживали Я вот... Теория эволюции, она хорошая, но чтобы за очень короткое время такое глубинное возникло, что потом осталось на века. Там еще должны яркие люди быть. Так же, как, как вы рассказываете, как в основе прусской школы яркие люди ее основали. Там Но, тоже будут оказаться яркие я, люди, интересно их найти. Я здесь, я здесь, скорее, сторонник, я здесь скорее сторонник Михаила, да, то есть, ну как бы я, я считаю, что э, ну, как бы экономика протестантизма связ, связана с, с, с тем, что Экономика Южной Кореи связана с Шумпетером и со всеми его социальной инженерией, как он называется, а, Рост экономики протестантизма связан с разными духовными вещами, которые развивались от, условно говоря, Библии короля Якова, ну от перевода, от работы, до выбора Словно, я прошу прощения, это долгая, длинная тема. Я извиняюсь, Аарон, то, что с пиратами, это качественный скачок. Я, пожалуйста, настаиваю это вынести в отдельную рубрику. И не смотришь в протестантизма. Ну, хорошо, нет, нет, пиратами, я не, а смажу, а я, а не смажу, я просто Это как раз пример, что да, какие-то да. конкретные а, яркие да, личности, их духовные... Поиски прив... приводили к, найти, к... Найти конкретную... Не в результате эволюционного изменения экономики, а в результате того, что какие-то... Ну, то есть, как бы наоборот. Да. То то враг, такой... являются... не марс... враждебный марксизм. Да. Найти а этих ярких людей, которые за... заложили кодекс, кодекс пиратов. Вот в этой... Они же ссылаются на толстую книгу, которая... 1700-х годах, да, вот в этой статье, mm -hmm. да, mm -hmm. вам прислал, идет ссылка на какую-то толстую книгу, которая описала все о, о пиратах. Там в 1700-каком-то году, по-моему, была Да-да-да, ну, да, да, да, да, да. Кто, кто же заложил эти основы? Может, там это есть. Кстати, вот, может быть, опять-таки, это вот то, что я просто, я вспоминаю про карибское пиратство, Uh, в свое время была, uh, был вот крупнейший пиратский центр, по-моему, Рояль, который, по-моему, где-то в 80-е годы 17 -го века подвергся полному разрушению. Это был пиратский центр пиратский. Uh -huh. Uh -huh. И не исключено, что вот это потрясение в какой-то степени, uh, так сказать, изменило... Uh... Вы говорите про Тартугу, извините? По-моему, да, нет. это Порт-Рояль, это, Порт это было, этот самый... Нет, Порт-Рояль, это Тринидад Тренида... да, да, да, да, то есть там это, это он был разрушен. По-моему, это оказалось, было на Ямайке, если памятник а, а может быть, и... Простите, а... в идеи капитана была <смех> <смех> <смех> не, не, не, не, Нет, нет, нет, нет, это было сильнейшее землетрясение, цунами и так далее, где вот центр а, был разрушен, вот именно... А. А по, а, по, а по этому поводу есть известная теория о том, что все успешные экономики двадцатого, ну то есть не только а на протяжении истории созданы поколением, он берет термин Хипокуция, да, то есть пережившие поколение катаклизма, и сейчас мы поколение катаклизма катаклизма создает создает да да да абсолютно революционного прорыва. Вы, вы читали, Алекс, эту книгу, я не помню кого, про Хибакуси, о том, что, ну, как бы, японская эта, экономика послевоенная, созданная теми, кто пережил, ну, само по себе поражение войне, то есть, крах императорской власти, и атомная бомбардировка. Хибакуси — это переживший атомную бомбардировку. То есть, как бы, он... Расширяет это понятие на всех, кто... Ну, на всех, кто... То есть на все этапы человеческой истории. Я переживаю, надо ли Арану уже выгонять? Вот, сейчас надо. Я хочу показать. Александр, вы можете посмотреть это, вот это вот. Вот это вот я имею в виду, вот это... А, ну ладно, давайте. Сейчас Я Прошу прощения. Это что? А, Ямайка 1692 землетрясение. Да, да, да. Это вот... Но это же потом. Нет, это до Это 1692 год. Это до того, как они в начале 18 века это сделали. Зарождение пиратства, наверное, намного раньше, да? Зарождение, да, Нет, есть, тема, но мы который... говорим о правилах, да. Пиратский Которые уже вы... были выработаны в начале 18 века. Им на них ссылаются все эти все данные. И вот не исключено, что вот это вот землетрясение, землетрясение это вот. Может быть. То есть у них было что-то вроде государства, да? Да. То есть там погибло сразу 2000 и еще 3000 вот следующие дни. То есть это было основательно. Uh -huh. Uh -huh. Вот, две трети города уничтожили. Тема для исследования. Вот, вот. кто-то или Аарон, или Александр, если принесет кто зародил этих э, кодекс пир пиратов, это будет... То есть, я не знаю, но мне кажется, что вот это потрясение повлияло то есть каким-то образом. Или то, есть, то, что старые модели после этого были, э, так сказать, сильно Я славны. думаю, я настаиваю, что там были живые конкретные исторические личности, которые это придумали. Их... Да, ну по крайней мере, я думаю, не исключено, что вот это... Ну, это могло их породить, да. Это могло, так сказать... Ну, а, обнулила старые парадигмы, да, да. прошу прощения за да, новый политический термин, и да, да. дало возможность для развития новых. Но, но... Хорошо. Вот, видите, сказано, и что, что, что, было, было, что, что надо, это да. божественное наказание, они считали, что это вот. Александр, угу. надо воспитывать. Александр, вот этот импульс э, завершения явно размазывает обычно. Я прошу прощения. Все, всех флаг. Я напоминаю, что я без записи, если мне. Когда сохранит. действительно, надо поднимать в любом случае. Можно прислать. Вот, кстати, а тут даже есть даже, даже по-русски есть это, вот. вот. Александр не останавливаем. Хорошо. Сейчас довольно многие статьи довольно прилично переведены на русский язык. Да. В Википедии, то есть не в ущерб с английского. Ну, да. Не в ущерб содержа... ну, то есть, не без, без явных ляпок. Да, есть... вот. Все, я прошу прощения, всех вот, благ, например, спасибо. Да, а дальше можно будет подумать, именно посмотреть именно, вот, именно с этих позиций, как, как, как там. И, кстати, по поводу двух словах, по поводу вот, евреев, я знаю, что, например, конкретный еврейский юмор, он появился в 1661 году. Конкретно, 16. это данные. 1661 <связывая> Да. Это Когда 100%, были, 100%. были введены в связи с той обстановкой, это после там после, после да, восстания на Украине, после всего тех, тех событий, там было просто запрещено э, равидные всевозможные э, увеселительные вещи. То есть все эти карнавалы <с и все прочее. В итоге это все пришло внутрь как бы. Вот. А -а -а. Ну, просто вот я говорю, что вот там моменты, как, как и что, что формировалось, это, в принципе, определенные вещи можно проследить. Хорошо. Хорошо, Хорошо. счастливо. Все. Александр, Боже, вы вы счастливо. Счастливо. Александр, большая просьба к вам. Предыдущее у вас было хорошее выступление несколько недель назад. Если вы решаете, то, то первое, с чего мы решили за, за, запись сделать. Если вы считаете, что оно хорошее, можете поднять его. А, хорошо. Вы его тогда писали, это, по-моему, по наша первая запись даже получила. Хорошо. Хорошо. Вы, у вас очень много интересного. Спасибо вам огромное. Да. Все, ну, я, по крайней мере, стараюсь. Слободы. Много action points. Как action point по-русски сказать? По, значит, пункт э, точки активности, это самое. Ну, да. Ну, Моменты, да. Намечены дальнейшие шаги. Да? Вот, очень здорово. Надо думать, надо думать, как это. Ну да. Первое это коронавирус. Первое это коронавирус. Ну да, первый коронавирус. Хорошо, давайте сейчас подумаем. В принципе, а, как а это... вот еще одна важная... Важная вещь. Я не знаю. Вы знаете, я бы остановил даже запись. Я остановил уже запись.